Всем привет! Наконец-то официально 11 ноября первые истории на полкодот Парачейны были запущены. И мы имеем колоссальную движуху. Я даже не ожидал, что здесь будет такой ажиотаж. Уже занесено и залучено 50 миллионов дот, даже немного больше в пользу проектов. Вы понимаете, Парачейны только начались. Да, там предраунды делали изначально за несколько дней. Но все же 2,5 миллиарда где-то занесено уже в пользу. В основном пятерки проектов, о которых я сейчас сегодня поговорю. Посмотрим на их метрики, в какие проекты более-менее выгодно, в какие я занес, какие рекомендую и в какие занести и как, самое главное, выгодно занести, чтобы получить максимальную прибыль. Кому это интересно, присаживаемся. Поехали. В этом видео я не буду делать разбор этой пятерки, того или иного проекта, потому что я уже видео на них делал. Здесь у меня на YouTube, посмотрите. У меня здесь есть обзоры. Если надо, более подробно можете Изучить. В этом видео немножко больше поговорим о цифрах, да, о потенциале, чего я жду и ожидаю от того или иного проекта и куда выгоднее и через какой проект выгоднее всего залочить свои доты. Перед тем, как начать, рекомендую подписаться обязательно на мой телеграм-канал. Я информацию сначала кидаю туда, а потом же атранслирую на YouTube. Как вы понимаете, все сразу на YouTube я не могу выложить. А информация, если владеете чем раньше, то для вас же лучше. Поэтому подписывайтесь, ребят, не стесняюсь, буду рад видеть каждого. Итак, как бы парадоксально не звучало, но вот эту пятерку, как вы видите, скорее всего она так и закончится. Первом аукционе будет 5 мест парачейнов, и они закончатся 16 декабря. 18 ноября, где-то там приблизительно, мы уже узнаем первого победителя. Это будет Мубим. Или Акала. Первое и второе месяца в любом случае вот эти два проекта между собой разделились. Самое интересное, что Акала была впереди всегда, но 11 числа очень большое количество застайкинных дот вышло в рынок и занесли, закинули, видно, Мумбим. Также, может, с некоторых бирж перелилось количество дотов и залочили пользу данного проекта. Мне как самому Мумбим не очень сильно... Интересен в плане заработка, они дают всего одну монетку, естественно, если все 100 миллионов они соберут, в чем я, конечно, сомневаюсь, но все же, даже если 50 лямов, они могут их собрать, DOT, то будет давать две монетки, ну плюс-минус, пусть даже там максимум три. Этого недостаточно, я считаю, чтобы ну там ваши ДОТ... Окупились. В любом случае это будет проект топовый, но я еще раз повторюсь, мне он не сильно заходит в плане выгоды да и вообще в плане, там, ну, по сути, интереса. Я так понимаю, что этот проект будет больше таких необычных да там пользователей, как мы, а именно фондов. Да, вот таких именно держателей огромного количества дот, там, инвестиций и всего остального. Я снимал видео, я взял на 5 буквально дот Мумбима заходил через биржу окекс Я не рекомендую через биржу заносить, но все же я снимал видео просто чтобы показать как это происходит. Мой э, фаворит это Акала. Я немножко расстроен, что Мумбим вырвался вперед, потому что я рассчитывал, что до 18 ноября Акала заявленная 50 миллионов дот не соберет. Я вот рассчитывал они соберут где-то 20-25 миллионов и мы получим не 3 там плюс Акала, а получим Около 6-7 монеток за один ДОТ. И с учетом того, что 170 миллионов монет будет в рынке, и они в любом случае с капой выйдут сразу, я думаю, полтора-два ярда, что дает нам понять, что цена одного токена будет в районе 20 где-то долларов. Ну где такую ставочку ставлю, если, естественно, еще рынок будет э, бодро держаться. Но в любом случае, сразу повторюсь, это топовые проекты. Они самые первые мастодонты на парачейнах, впервые в истории. Они в любом случае наберут еще по дороге своей капитализации. Если инвестиция, это в долг. И здесь я вообще не переживаю. Мало что я залачиваю и дот, которые вернутся. И в будущем они в любом случае будут стоить хороших денег. И аккола. То же самое. Поэтому я вот так где-то приблизительно считал. Вот 7 на 20, да. Это около 140 долларов за одну Дот. Сейчас Дот, как мы видим, там чуть корректируется. 46, да, 46 долларов. Что даже по нынешнему курсу вполне приемлемо, чтобы заносить в Плюс, тем более, если вы будете заходить по моей реферальной ссылке, вы получите плюс 10. 5% вы сразу получите, сейчас идет акция еще от самого проекта и 5% по моей реферальной ссылочке. Вы заходите по ссылке в описании, вас перекинет на страничку. Вам нужно вот, вот эту всю историю согласиться и подключить обязательно Polkadot.js. Polkadot.js вот так он выглядит. Вот сейчас справа в углу ссылочка видео в описании. Как им пользоваться, как все пополнить здесь счет, для чего он нужен я рекомендую именно через него участвовать во всех парачейнах. Это правильно, это децентрализация. Это не та история, что с биржами. Но есть исключение, такое как Parallel Furness, Дальше я покажу. Через который тоже получше, я считаю, чем биржа. Но все же я тоже принял участие. Но все равно там нужен вам будет кошелек Polkadot.js. Поэтому ознакомьтесь и дерзайте. Потому что парачейны на Polkadot. История очень даже неплохая, если вы планируете проинвестировать в криптовалюту, особенно на долгосрок. Так вот, потом здесь подключите кошелечек свой, видите, сразу вам идет расчет, к примеру, вы заносите сколько там, 100 дот, вы получите, сразу что вот это пишет, вы получите минимально 300 награда. Почему 300? Потому что вот если 50 миллионов около соберет, вы получите 3 плюс монетки. Но я же еще раз повторюсь, у меня здесь расчет был, ну, ну... Пусть нам 25 миллионов, да, но могут и 30 занести. Ну и вот где-то вы получите там не 300, а где-то 400 монет. Вот это 847, оно показывает то, если аукционы сейчас закончились, и это максимальное количество, которое мы получили награду. Было бы неплохо, но я думаю, все равно около топ-проекта и туда будет еще нести. И по реферальной ссылочке вам добавится еще плюс 30 монет, да, если вы 100 дот заносите. Поэтому... В любом случае, количество монет становится больше и нам становится выгодней участвовать в той же Акале, чем в Мобиме, который не дает абсолютно никаких бонусов, ни наград, ну абсолютно ничего. Просто заноси и от суммы, там, внесенных всеми токеном, они сделают раздачу. Акала вообще является одним из стопов, потому что вы просто загляньте сюда на фонды инвестора, которые проинвестировали, Polychain, Alameda, Пантера. Ну, это просто, ребят, Coinbase Ventures из 1 Ну, о чем там говорить? 32 инвестора, с них там десяток топов. Это говорит о том, что Акола очень серьезный проект. Ну, и, конечно же, претендент на первый парачейн в этой пятерке аукциона. Ну, даже если займет второе место, какая, в принципе, разница? Единственная разница, что потом уже до 25 ноября люди смогут заносить и вот я не то что переживаю, а более чем уверен, там все 50 лямов могут занести дот в эту акалу. А если бы до 18 ноября, то я думаю, где-то 25 бы было бы вообще круто. Дальше идет у нас Astar, Parallel Finance и Manta Network. Я думаю, вот эти проекты, ну в любом случае Astar с параллелью, я думаю, за третье место будут бороться. Может, Manta там и подключится. Ну и здесь вот сейчас на шестом месте Кловер Finance буквально... Вообще ничего не предвещало, плюс токен уже торгуется, то же самое Elite но ну, оно не особо выгодно тоже здесь участвовать Именно как в краудлоне, но какие-то фонды, инвестора видно тоже занесли неплохую котлету, потому что сразу вот 2 миллиона дот э, в Clover почти миллион дот в Elite Entry появилось буквально за несколько дней, но опять же я это связываю с тем, что разморозилось огромное количество дот из стейкинга и естественно люди распределили в проекты которые им более по душе дальше мои два претендента в которых я заносил это астар и параллель одинаково хорошие и мощные проекты с хорошей командой с хорошими тоже на борту инвесторами топовыми фондами поэтому в любом случае в эти проекты я считаю тоже есть смысл заносить так давайте попробуем посчитать, что у нас получится, если мы занесем сюда, да, какая наша выгода. Вот, к примеру, параллель финанс, да, 25 токенов они дают за один ДОТ при условии, что они соберут 40 миллионов ДОТ. Это очень много на самом деле. 10 миллиардов у них полная эмиссия токенов, да, и 1, 25 миллиарда, 12,5% они выделяют на краудлон. То мы можем предположить, что изначально где-то, в рынке будет такое количество токенов, а проект такой, по моим меркам, он где-то тянет как раз на миллионов семьсот, а может до, до того же миллиарда и дойдет, потому что делают они хорошие вещи. Через ихнюю площадку можно занести пить и участвовать в парачейна. Что мы сейчас будем делать, я вам покажу, почему это очень сильно выгодно. Там будет и стейкинг, и майнинг. И мы будем забирать вот эти монеты. У себя все вот эти бонусы. Там же можем их размножать. Там они будут давать также ликвидный дот. Ну, в общем, проект крутой, хорошо развивается. И смотрите, 40, ну, вряд ли он соберет. Давайте, допустим, даже... Ну, я сомневаюсь, что они даже 20 миллионов на Дот соберут. но ну, даже если соберут 20, тогда у нас будет 50 э, на один Дот, 50 монет. И где-то ярд, ну, где-то по доллару вот так и будет. То есть один к одному, 50 долларов сейчас Дот, это я говорю, если вы Дот сейчас покупаете. Я, к примеру, брал ну, чуть меньше 12 долларов. Мне вообще выгодно, понимаете. Ну, тем более я в долгосрок не планирую абсолютно никак продавать DOT и чтобы у меня не было желания его продать, я лучше его залочу и получу халявные монеты и через два года заберу DOT, и я более чем уверен, у него стоимость будет, ну отличная. Плюс ко всему этому, если вы заходите к ним, параллель Finance, здесь у вас появится кнопочка там Contribute Now, вы ее нажмете и подключите свой кошелек. В общем, я вот показываю, как это выглядит. Вы зайдете по ссылочке, подключите кошелек, который -то вам там нужен, с которого вы хотите участвовать. И смотрите, какая история. Если мы будем заходить в параллель файлинц, они до сих пор, у них идет акция, они дают еще возможность до 50% вот этих токенов пара э, получить сверху. И плюс еще, если вы зайдете по моей там реферальной ссылкой, еще больше получите этих токенов. Вот вы нажимаете сюда параллель и смотрите, какая здесь прям линия бонусов. И вы хотите, к примеру, залочить ну вот, те же самые 100 дот. Вы получаете на параллель Finance 3300 токенов, что уже, видите, не 25, а 3300 плюс, если, как мы говорили, соберут в два раза меньше, это будет 6600. Плюс 20 пара вам пойдет по реферальным бонусам, плюс, как вы ранний инвестор, получите еще 660 пара и плюс получите эти 100 си DOT, это ликвидный DOT, который вы сможете на этом же сайте, в их обменнике, всеми путями, которые будут доступны его размножать, если будет там стейкинг, к примеру, вот этого же, с СИДОТ, e я буду им пользоваться, пусть стейкается 2 года, размножается, почему бы нет. То есть мы будем напрямую иметь доступ к этой ликвидности, не просто что ДОТы заморожены и лежат просто. И сейчас я буду заносить еще один проект, это АСТАР и тоже через параллель финанс. Вы можете нажать на АСТАР, вы можете нажать Join Crowdloan, это будет правильно. Если вы так сделаете, вы через их сайт по правильному подключитесь к своему кошельку, вот здесь занесете, но наград будет, конечно же, меньше. Но если вы сюда и занесете, вот здесь Найтворт Парачейный и нажмете Краудлоны, и вы будете видеть, что вы за конtribутили. То есть напрямую совершенно правильно это будет сделать через сайт Астара. Но я это делаю через параллель, как некоторые делают через централизованные биржи, такие как Binance, Kucoin, но я делаю это через параллель, который за децентрализацию, правильно? И в любом случае через их сайт так заносится, и все основатели того же Астара, той же параллели, той же Аколы, все они совещались, и ни одну АМА-сессию я видел, где они говорили, и именно показывали, что вот есть такие преимущества, занося через параллель, получить больше бонусов. То есть мы идем через подпись там Multisig. Мы не напрямую там идем через Polkadot.js, а через Multisig именно параллели. А потом параллель уже заносит все это через Polkadot.js. И именно в параллели мы уже будем получать все токены ASTAR и ликвидные доты, если мы хотим. Этот вариант может там э, немного с каким-то повышенным риском, но я как бы более чем уверен, ну, парачейн, который призван вообще обслуживать вот эту всю историю надолго, его вряд ли кто бы сюда пропустил, а тем более уже не наделил бы их там грантом, да, не прошли бы никаких проверок и всего остальное. Поэтому я как бы спокойно заношу через параллель и в Астар. Причем почему я это сделаю именно сейчас? Я уже заносил в Астар, Ну, я заносил там 5 дот. Именно для равенства я заносил потом параллель 10. И сейчас для равенства еще занесу в Астар, чтобы было ровно 10. В Акала я заносил 30. Акала для меня один из топчиков. И сейчас в Астар добавлю еще. Плюс на вот эту неделю, если вы будете носить, у них отличная акция. Видите, они еще добавили 20 миллионов пар для вот этой движухи, чтобы мы максимально могли забрать бонусы, плюс мы получим ранее 6% процентов и дополнительно еще, ну в принципе сейчас вот мы посчитаем, сколько мы получим. Все по той же ссылочке заходите, нажимаете, у вас будет вот видно, да, реферальная ссылка моя. И давайте же смотреть, какое количество бонусов мы получим, если мы через параллель занесем в этот же Астар, да. Смотрите. Ну понятно, у вас там сумма другая может быть. Это и 100 DOT, и 200, и, и самое минимальное это 5. Да, Я заносил, я еще раз добавляю. Вот если отсюда мы будем заносить, у нас видите 150 токенов показывает через напрямую, через ASTAR. Но по-правильному. да. Здесь мы получим 175 плюс ASTAR. Опять же таки, давайте если приблизительно сейчас посчитаем а, метрики. да. Здесь они пишут... Я не знаю, там дают 30 монет за один дот, там 35 параллели плюс, а здесь пишет 40 плюс, не знаю почему так. Ну допустим, они хотят собрать 35, что очень я сомневаюсь. Соберут опять же таки где-то около половины. Мы получим ну, в районе, если через параллель, 70 монет на один дот. Плюс смотрите, вы по рефералке моей сорвете 10 еще астар. Это с одного дота, если поставить 100, это ну вообще, вы понимаете, здесь цифры просто сумасшедшие. Плюс вам дадут как заранее вложение в Astar 2 и 1. Плюс дадут еще 4, это на один DOT всего лишь, дадут еще 4 токена пара. Плюс параллельный бонус еще 4 пара. И плюс опять же дадут LC DOT. Ну, когда вы вставите свое там количество DOT, сколько хотите там внести, то вы увидите здесь ну, просто потрясающие цифры. И вот если мы посчитаем с одного дота, это плюс, мы посчитали, там в два раза меньше где-то соберут 70, плюс 10, 80, плюс 7, 90, ну где-то в районе 100 монет Астар можно через параллель вытянуть. Ну пусть даже 80-90. Может они действительно соберут там 30 или 25 миллионов. Проект очень сильный и технический, и тоже фонды инвестора поддерживает. Я более чем уверен, сразу или чуть позже капитализация в 1,4 миллиарда, ну будет она, она будет по-любому. И вот эта эмиссия токенов, которая где-то будет в рынке, дает нам понять, что токен опять же таки будет колебаться там в районе где-то доллара там, ну, в самом начале. Ну это мои там предположения, может и больше, может и меньше. И мы получаем около 80-90 в районе 100, если еще и токены параллели учитывать, где-то около 100 монет. Ну, то есть за один дот получим 80-90 районе долларов, что практически в два раза больше, чем один DOT. Это круто, учитывая, что доты нам вернутся, мы ликвидные доты получим, и эти, эти токены получим на халяву. Я сюда вписываюсь, в Астаре участвовать буду. Давайте завершим, как это все делать. Вот Нажимаем 5 DOT, все бонусы отобразились, здесь подписывайте, контрбит Астар вас прикидывает кошелек и здесь вводите свой пароль все нажали подтвердить транзакция успешно прошла пожалуйста welcome! вы за контрибьютили что также здесь еще классно здесь в самой параллели вы сможете видите my rewards они скоро просчитают и все награды вы сможете видеть тех токенах там которые залочены к примеру если вы участвовали ксм видите с этого кошелька у меня здесь показывает куда я вносил какие ксм какие награды там и с бонусами пока не бонусы не показывает но в будущем все это будет показываться видите на доте вот я первый раз заносил во старую параллель заносил а видите я говорил 5 оказывается 77 дот я первый раз вносил вот так а параллель это видит. Так вот, ребята, еще частый вопрос. Куда приходят токены и как распределяется? У каждого проекта по-разному. Если вы участвуете в АКОЛы, также вот не сказал. В АКОЛы есть два варианта. Если вы выбираете вот этот второй вариант, который я выбирал, вы получаете здесь LC.DOT, который будет ликвидный. Вы сможете ими участвовать. Если вы выберете первый вариант, то соответственно... Во втором варианте все токены идут на Акалу и все вы будете видеть там, вот, через сайт Акалу. У них будет тут свой DeFi обменник. вы через кошелек здесь подключимся, вот, где контрибьют сейчас. И там в самом обменнике нам будут выдаваться токены. И DOT мы тоже там получим. Если вы выберете первый вариант, просто лочить DOT на 2 года, то вам монеты Акала будут приходить в Palcadort.js кошелек. Вот здесь нажимаете. И вот здесь, видите, сеть Акола еще не запущена. Вот здесь будет, вы нажмете Акола, нажмете Switch, и уже там будет сгенерирован кошелек, на который будут приходить ваши монетки, соответственно, распределению. Распределение в Аколы какое? 20% они токенов сразу нам выдадут, 80% будет выделять в течение двух лет. Естественно, равными порциями. да? Вот, к примеру, у Астара. Мы будем... Они сразу накинут нам 10%, 90% будет распределять в течение тех же двух лет. Moonbeam сразу дает 30%, 70% в Параллель вообще награды распределяется сразу после запуска сети э, пропорционально в течение двух лет. И последний проект, который я не заносил и в принципе не рекомендую заносить. Во-первых, они сделали э, для тех, кто участвовал в Каламари они сделали пресс-сейл, и люди покупали ну, монету там, по 36 центов, понимаете? Реально накупили, и они будут размораживаться. Ваши монеты будут размораживаться, я более чем уверен, там будет хороший слив цены. И плюс, вот 5 плюс манта, что они дают за один дот, ну это совсем не очень хорошо. Потому что токен ну, не будет стоить ни разу даже больше 5 долларов. Даже если он 5 там, долларов стоит... И когда сеть развернется, это будет через два месяца. Там я смотрел, по-моему, уже в рынке токена будет даже не 156 миллионов, а около 300. И это говорит об, о, о том, что вообще цена там, манты может колебаться вообще в районе доллара-двух. Ну извините меня, за дот 1, 5 или 10 долларов в эквиваленте манты мне как-то не очень привлекает. И я понимаю, что именно борьба за пятое место... Будет вот Кловер, Манта, может даже параллель, не знаю, кто из кого там будет обгонять. Но вот именно Манта с этой пятерки, хоть она и хороший, крепкий проект, лидер, но я считаю то, что они вы, выдвинули вот такие условия, это грабеж именно для тех участников, которые будут в краудлоне участвовать. А вот те, кто заходили на прессейли, они, конечно, сорвут иксы, потому что по 36 центов покупали, может в моменте она и 5 долларов стоит, и 3 доллара. В любом случае каких-то 5... Может повезет, и 10 иксов, они поймают. Поэтому ну, для меня здесь понятно, однозначно. Манта не входит в число моих фаворитов. Вот такой сегодня у меня ролик. Больше сегодня цифр. Именно цифр не то, что там с балды придуманных, но приблизительно, которые я ожидаю, ну и плюс-минус, они такими и... В принципе, могут быть, если рынок, к примеру, останется на том же уровне, как сейчас. да, Не будет там резкого обвала биткоина на 20 тысяч или, не дай бог, еще ниже. Здесь, конечно, угадать мы никогда не можем. Но в любом случае, все вот эти проекты, которые изначально сейчас исторически, в первую историю, возьмут пятерку, в любом случае они будут одни из топов. Они подымутся, капитализация вырастет на следующем бэчном рынке. Дот тоже будет расти, будет хорошо стоить. И вот эти проекты будут тоже иметь свою ценность, если вы переживаете, что попадете в медвежий рынок. Поэтому мне все равно. Я вот эту всю историю беру в долгую. Я понимаю, что сейчас инвестирую, во-первых, в экосистему крутую полка Дот, на которую у меня очень большие надежды, мне она нравится. И плюс я еще за это получаю халявные токены топовых проектов. И тем более я сегодня вам показать, как максимально вышить и забрать максимум бонусы с этих же проектах. Поэтому участвуйте вы или нет, пишите в комментариях, будет мне интересно почитать. Может у вас есть тоже какой-то проект с этой топ-пятерки, который вам больше всего нравится, тоже пишите. Будут вопросы, пишите в личку.